Стихотворение Терем, Настя Ясная, сборник обнажена. Жить хочу я в лесу затерянном, В деревянном, сказочном тереме. У речушки, что серебристая, Серебрица, тихая, чистая. Я хочу быть частицей воздуха, После выдоха, перед вдохом, Обернуться течением времени, Все понять за одно мгновение. Улетать в ночь до неба самого, а на утро рождаться заново, Поймать солнце в брод упавшее, Как птенца еще не летавшего. Жить хочу я в лесу таинственном, в ожидании чудес неистовым, Стать водой, тишиной звенящею, И любовью стать настоящей.